всем вечер добрый еще разочек давайте поразбираем кейсы давно кстати не было надо будет сделать эту рубрику регулярной мне кажется разбор кейсов это то что очень важно и то чего не хватает да потому что вот опять же повторюсь в инстаграме и в ютубе рассказывать про Вегетатику, панические атаки, избегание-избегание, метод провокации, усиления И постулировать о том, что надо прорабатывать и прорабатывать Это, конечно, ну, прекрасно, да, Это вот, вы, вы молодцы А вот как бы показывать реальную работу с реальным пациентом Не про одно и то же, я не могу справиться с паническими атаками А про работу с неврозом, да? Вот здесь, конечно, у всех запики у многих людей, да, скажем так. И вот давайте сейчас э, разоберем какие-то кейсы, давайте выберем человека, не могу справиться. Справим. А Значит, не могу справиться с тревогой полгода на антидеписанках. А, не могу справиться с тем, что постоянно сканирую себя, что-то ищу, но не понимаю, что постоянно думаю, что... Да. Может произойти, есть страх смерти. Ну вот, давайте далеко ходить не будем. Тем более парень, да, по-моему, Мирон. Мирон. Давайте с Мироном вот, поговорим. Очень типичная жалоба. Она всем подойдет, вам, большинству. Не могу справиться с тем, что постоянно сканирую а, что-то. Еще непонятно что. Постоянно думаю, что-то может пройти не так. Вот вам типичная история. Давайте вот подключим... А, Да, да. Так, э, нет. Слушай, нет, меня очень, слушай. очень сильное эхо. Там компьютер, что ли, работает еще один? Нет, я чисто с телефона. Ты чисто с телефона. Ну, хорошо, а, нормально. Я думаю, что вот сейчас, по-моему, лучше. Как тебя зовут? Меня зовут Никита. Никита. Ну, расскажи, на что ты жалуешься, Никита, и как выглядит твоя жалоба? Ну, я Постоянно, постоянно, день и ночь, трачу энергию свою, только лишь на то, что я постоянно сканирую, в чем то уверен. В общем, живу в каких-то иллюзиях, не в реальном мире как будто. Ну, что, расскажи про иллюзии, что за иллюзии? Ну, постоянно, как будто, какой-то страх смерти, что-то должно произойти, как будто что-то произойдет, с чем я не смогу, там, что я не могу принять. Ну, например, что? Это два, два года уже, два года такая фигня. Два года, ну, что за фигня, что произойдет? что ты боишься? Не знаю, страх смерти, то, что умру и такой молодой парень, ну как бы не реализую свои амбиции какие-то. Понятно. А как обычно выглядит страх смерти? Какие тебе лезут в голову фантазии? Как ты должен умереть? Да, вообще, как угодно. Про, ну, скорее всего, зачастую они такие спонтанные, что просто сейчас резко бац, там, сердце лопнет или еще что. Ну, что такое что за два года не лопнуло, да? Ну да, да. Я вот работаю в охране два года, там столько всего было за эти два года. Я и там и адреноблокаторы глотал, и карвалол пил, в общем. Понятно, Никита, да? А два года это уже да. такая история. А когда началось? Началось это 13 октября, первую паническую атаку свою, в восемнадцатом году. 13 октября восемнадцатого года. А да, что, я эту дату и запомнил. сколько тебе было лет? Мне было, ну, лет 20. 20 лет не был. Сейчас 22. Понятно. А как выглядел первый панический а где это было? А, я не помню, по-моему, было такое легкое похмелье. Я с друзьями выпил, и, в общем, на следующий день я просто сидел дома один, а, как всегда принимал пищу, кушал пил кофе с молоком и потом резко ни с того ни с ⁇ сего, у меня такое ощущение резко появилось я резко встал и это ну, ни с чем не перепутаешь просто это такие вещи ну, просто резко Всплеск я, такой. Я, я резко побежал э, к двери, хотел звать, э, ну типа, кричать, помогите, спасите. Мне было очень страшно, я такой страх никогда не испытывал. Ну, у меня вот был это, страх вот, смерти. Вот, вот, вот, вот, вот это ты описываешь настоящую паническую атаку, какая она есть. Да, и в этот момент я посмотрел да. на себя в зеркало, зеркало было рядом. И в этот момент это очень сильно запомнилось. И мне такое ощущение, когда, ну, показалось, вот то, что я умер. А -а -а. То, что я уже как бы все, за гранью этого. Понятно. А тебе было 20 лет, это был октябрь. Где то работал или учился? Я не, не работал, я учился, я заканчивал колледж. Вот. Как как заканчивалась колледж? Ну, я вообще учился не по своей воле, мать после 9 класса повела меня, но ну, я начал учиться. Потом где-то на третьем курсе я ну, написал, как бы... По собственному желанию хочу типа уйти, а мать со слезами меня обратно вернула. Вот когда я выходил, я был поистине как-то счастлив, свободу какую-то чувствовал. Хотел начинать работать, не хотел учиться вообще. И ты испытал в октябре паническую вот эту атаку, когда ты вернулся в колледж в этот период? Нет, нет, нет, нет, нет. А когда? У меня было какое-то рас... ну, расставание с девушкой нет, и... Нет, вот... подожди, подожди, мне нужно понять. Вот ты сначала хотел уйти из колледжа, а да. потом тебя мама уговорила в нем остаться. Я доучился. И ты до... А, и ты доучился в этом напряжении. Да, да, да. Закончил. Да, и... закончил. И через сколько у тебя была эта паническая атака? Ну вот, наверное, так получается, закончил я в июле, да. и она произошла в октябре. Ну вот, считаем. Он закончил в июле, произошла в октябре, июне, июль, август, сентябрь, октябрь. Так, пять месяцев. Скажи пожалуйста, да. скажи, пожалуйста, а что там было у тебя еще параллельно с девушкой, ты говоришь? Два года я встречался с девушкой, это моя первая любовь, и, в общем, у нас все было хорошо, но я изрядно выпивал, ей это не нравилось. Ну, жил тоже как-то в людях, но у меня все было прекрасно. И в какой-то момент, 15 января 2018 года, она меня бросила. И мне было очень тяжело. Я испытывал большой стресс. А почему ты испытывал большой стресс? Ну потому что, опять же, построился картину мира такую, что вот у нас должен быть, как вы говорите, собака Бобик, там загородный дом, что все так вот должно быть. Понятно. А она тебя бросила до или после этой панической атаке? Она меня бросила до. До. То есть, фактически, ты закончил колледж а по инициативе мамы, тебя бросила девушка, и, в общем-то... Но ну, девушка тебя бросила в январе да? В январе, да. В январе бросила девушка, колледж. в июле закончил колледж. В, в июле ты закончил колледж, а в октябре была паническая атака. А, да. Понятно. А что у тебя было в личной жизни, профессионально в октябре перед этой панической атакой, когда ты там заблухал с друзьями? Ну, в целом вообще ничего такого обычного. Просто шлялся, шатался, искал себя. Ничего такого не было. Понятно. А как у тебя на тот момент с мамой отношения были? С мамой? Да. Ну, какие-то такие простые, ненавязчивые, в общем. И неплохо, и нехорошо, как-то так. Понятно. А вот Но я можешь... особо ей не открывался. Я понял. Ты вот два года в таком состоянии. А ты сейчас доволен своей работой и доволен личной жизнью? Ну, я работаю в охране, я не очень доволен, конечно. Я знаю, что могу больше. Ну да, я вот к этому и веду. А что ты знаешь, что ты можешь больше? Какую жизнь ты хотел бы жить, а что не получается? Ну, не знаю, я 10 лет занимался футболом, почти профессионально. Мне хотелось чего-то добиться в футболе. Много амбиций было, там, я в компьютерах разбираюсь, то и все. в итоге... А у меня, итоге, вот, у меня вот, вот сейчас есть такое впечатление, что ты говоришь про историю, где ты живешь не совсем своей жизнью. Да, что-то такое. А давай поговорим об этом, а как это не свою жизнь ты живешь? Какую жизнь тебе приходится жить, и какую бы ты хотел жить? только честно честно хотелось бы более близких отношений с мамой потому что отца не стало 5 лет а хотелось бы побольше зарабатывать и Ведь, хотелось девушка, бы внимание а, подожди отношения с мамой лучше больше зарабатывать внимание для чего ну для того чтобы ощущать вот самое главное чтобы ощущать себя вообще полезным как-то ну Полезным, не полезным. Знаю. полезным для кого? Ну, вообще для общества, для людей, для, для близких. Ты хочешь быть полезным ну. для общества, для людей, для близких, и кажется, ты боишься, что ты не успеешь быть полезным. Да, что-то, да. И ты не успеешь быть полезным, потому что ты умрешь. Да. Видимо, у тебя сверхценная потребность быть полезным. Ну, я вообще по жизни добрый человек, мне хотелось бы там приносить смотри, пользу какую-то. Смотри, вот первое приближение психодинамики заключается в следующем. Скорее всего, в твоем детстве сформировалась такая вот сверхценная история быть полезным, спасать. Может быть, маму, может быть, близких, может быть, себя, может быть, отца. Сейчас мы об этом поговорим, да? Uh -huh, uh -huh. Быть таким вот полезным, хорошим сыном, чтобы расплатиться добротой за что-то. И ты представил себе, как эта полезность должна выглядеть, что ты должен успеть сделать это, успеть сделать это, и успеть сделать это, и вот реализоваться в этом и в этом. Но жизнь пошла такой штукой, что у тебя все пошло не совсем так, как ты бы хотел. У тебя не получается реализовать какие-то вещи, которые ты хочешь с точки зрения пользы, с точки зрения полезности. И ты очень сильно по этому поводу напрягся. В какой-то момент ты понял, что все идет не так, как ты хочешь. Все, ты да. не получаешь, не, не, не делаешь так, как хочешь ты, и у тебя в какой-то момент возникает напряжение. Это напряжение начинает нарастать. В какой-то момент ты идешь, выпиваешь с друзьями. Это накладывается интоксикация на твою базовую проблему напряжения. Ты испытываешь mm -hmm. вегетатику, не понимаешь, что с тобой происходит, пугаешься этого одной мыслью. «Я сейчас да. умру! Я сейчас да. умру!» И вот эта мысль «Я сейчас умру!» в последующей это и есть метафора, что «Я не буду полезным и сейчас умру!» Потому что умереть для тебя ⁇ это самое страшное. Поэтому тебе мозг начинает придумывать последние два года фантастику из серии ⁇ Как я умру ⁇ И ты все время сидишь и думаешь, а вдруг я умру от этого? А вдруг я умру от этого? То есть да, ты, так факти и ты фактически фантазируешь про то, как ты не сможешь стать полезным для матери или для общества. Поэтому твоя эпохондрия ⁇ это метафора. Это метафора страха, что ты не успеешь что-то сделать. У меня к тебе вопрос почему ты так сильно боишься что-то не успеть? Потому что если бы ты сегодня сказал бы себе Я разрешаю себе что-то не успеть, Я разрешаю себе где-то быть не идеальным, где-то не полезным, я разрешаю себе что сейчас мне нужно там, пожить той жизнью, которой я бы не хотел, возможно, тебе было бы сразу гораздо попроще? Вопрос к тебе, Никита. Почему для тебя быть полезным и реализовать свои планы является такой сверхценной историей? Ну, я не знаю. Я очень большой перфекционист. Я очень люблю, чтобы все было четко, чтобы было вот именно так и не иначе. Вот, например, в детстве, когда я. Ну, мне там мама что-то обещала, если я. И я сразу же этим сильно загорался. Я прям этого очень сильно ждал. И если этого не происходило, я очень сильно расстраивался. Угу. Понятно. А сейчас ты хочешь себя порадовать успеть своими успехами? Или все таки быть Ча полезным? Быть полезным. А как ты видишь эту картинку, когда ты полезный? Нарисуй мне Вот расскажи мне про, про Никиту, который очень полезный для окружающих. Как это будет? Ну, хотелось бы тоже изучить и Понять все вот эти моменты психологические, как, ну, работать как вы в сфере, помогать так же людям, как вы помогаете, чтобы быть значимым, ага. чтобы, да. ну, в общем, внимание, чтобы люди говорили спасибо там за то, что вот, помог. Вот теперь слушай меня внимательно. Ты только что сказал, что с тобой происходит. Ты назвал два слова, которые отвечают на весь вопрос твоего невроза. Вот скажи мне, пожалуйста, а ты сейчас чувствуешь себя значимым? Да, потому что я понимаю, сколько сейчас людей смотрят, и так с вами разговаривает вообще для меня просто что-то с чем-то. Вот, вот сейчас ты почувствовал себя значимым, и у тебя настроение какое? Вообще супер, даже ничего нет. Никаких а... мыслей негативных. Вот, а теперь представь себе, что ты живешь той жизнью социальной, когда ты интерпретируешь, что ты значимый, когда к тебе приходит говорит, «Никита, блядь, спасибо, такой вот пацан, благодаря нему, молодец, спасибо тебе большое», как бы ты себя чувствовал, когда ты был бы значим для большого количества людей? Я бы чувствовал себя супер вообще, а этого в моей жизни не происходит, и я чувствую себя очень Вот, вот тебе психодинамический внутренний конфликт. Ты, с одной стороны, имеешь очень сильную тенденцию заслужить любовь и заслужить признание «я», Потому что в детстве, ты когда ты это потерял, сейчас поговорим, и для тебя быть значимым, быть ярким, быть полезным, это сверхценная часть первой части психодинамики. А второе заключается в том, что у тебя реальность такова, что у тебя не получается реализовать эту сверхценную потребность в значимости, в обратной связи. И ты чувствуешь депрессию и тревогу, потому что тебе да. получается, ты постоянно фрустрирован. И единственный способ, чтобы ты… Это первое. Второе. Почему тут возникает эпохондри Поскольку у тебя постоянно сталкивается это динамическое состояние, где у тебя есть потребность быть значимым, потребность в такой вот любви социальной и обратной связи, а реальность околась, что ты, мягко говоря, как ты говоришь, работаю охранником, и я интерпретирую жизнь, что я незначим, я интерпретирую жизнь, что я не такой, как должен. И, и вот здесь возникает вся история, да? а, напряжение, и это напряжение рефлексорное у тебя переключается в эпохондрию. То есть вместо того, чтобы посмотреть правде в глаза и сказать себе, что у меня умер папа в пять лет, и, например, я сейчас не знаю, я сейчас просто ну, фантазирую. Да, условно. Да, и благодаря определенному детству для меня очень важно почувствовать значимость и внимание ко мне. И для меня это сверхценно. И когда меня бросила девушка, я почувствовал незначимость. И это было самым больным ударом для меня. А потом в сентябре или в августе что-то происходило в работе или в какой-то жизни, где я все больше и больше погружался в то, что я не такой значимый, и я не, не живу той жизнью, которую я бы хотел. И в какой-то момент это просто накопилось и вышло. Соответственно, твой единственный путь терапии – это отвернуться от своего здоровья, от слова «вообще» и, uh -huh, задаться, о, и задаться одним простым вопросом. А как можно начать жить так, чтобы удовлетворять свою потребность быть значимым? Что я могу делать такого, за что я бы потом приходил домой и говорил, вот, Никит, красавчик, молодец, или чтобы получать какую-то обратную связь от людей – чтобы ты приходил и говорил, что вот теперь я значу. Это первое. Второе. В общем, мне нужно сделать так, чтобы было, как вы, как вы говорите, и, как, и волки сыты, и овцы целы, что-то такое. Красавчик, абсолютно правильно, потому что ты не сможешь избавиться от вот этой детской истории значимости. Это у тебя всегда будет, понимаешь? Такие люди, Стив Джобс, и Цукенберг, это те невротики, которые идут именно этим драйвом, быть значимым, быть э, ярким. Они из-за своего детства получили этот комплекс и фрустрацию. И они пытаются это делать. Просто yeah. есть люди, у которых это получилось, и они невротическую потребность закрыли. По типу меня, по типу там еще кого-то. А есть люди, у которых это никак не получается. Их это гложет и гложет и гложет и гложет. Yeah. Вот, вот, вот, вот почему у тебя напряжение. А эпохондрия – это попытка уйти в сторону. То есть ты говоришь, я лучше буду думать о смерти, об этих болезнях, об этих... Потому что в реальности тебе плохо, реальность не такая, как ты хочешь. В реальности ты незначимый, в реальности у тебя нет вот этих удовлетворенностей. Поэтому правильно это и поменять свое отношение к тому, а за что я должен быть значимый. Например, сказать, да, действительно, у меня сегодня не получается что-то с точки зрения значимости, но я и буду стараться дальше, я буду где-то стараться быть для кого-то значимым, а где-то разрешать себе быть там и самым идеальным. Где-то я буду кому-то помогать, заниматься там какими-то там благотворительными вопросами, еще что-то, и буду действительно реализовывать свою невротическую историю, а где-то буду давать себе скидку и буду давать себе право побыть там не таким уж и значимым вообще одному. Вот что такое с тобой происходит. Ты ушел в апохондрию только потому, что тебя глубоко не удовлетворяются вот эти два противоречия. Быть значимым и реальность. Для тебя, возможно, в детстве просто вот эта тема с девушкой, почему тебе было так болезненно. У тебя ахиллесова пята тогда, когда ты а, интерпретируешь поведение людей как несправедливость и нелюбовь. Для тебя любовь к тебе и для тебя значимость является очень болезненной вещью. И любая да. девушка, которая тебя бросит, друг, который тебя бросит, люди, которые не скажут тебе спасибо, или которые просто от тебя отвернутся, для тебя это будет болезненно. Тебе надо над этим работать с собой, объяснять себе, что ты слишком хочешь быть а, а, центром внимания. Ты очень хочешь компенсировать то внимание, которого тебе когда-то не хватило. Возможно, это связано с уходом с папой. Возможно, это связано с тем, что мама там как-то после его смерти поменялась по отношению к тебе. Возможно, это связано с тем, что тебе в целом не хватило какого-то внимания и поддержки. Либо, наоборот, ее было очень много. Да? Но ты должен угу. понять, что твоя главная психодинамическая проблема – это в том, что у тебя есть сверхценная потребность, которая очень сильно конкурирует с реальностью. Да, поэтому реальность меня бьет прям. И вот ну, чтобы есть... вот, чтоб не видеть реальность, ты уходишь по принципу психодинамического переключения в эпохонье. Внимание, вопрос. Как мы с 20 декабря можем с тобой потихонечку делать какие-то шаги, чтобы почувствовать свою значимость и для кого? Ну, какой? Э, задать себе какую-то маленькую, небольшую задачку, начать с малого, подойти и помочь, может, кому-то. Попробуй придумывать такие вещи, за которые ты бы чувствовал, что ты молодец. Ну, я почему-то очень сильно обесцениваю то, что очень быстро обесцениваю. Измечаю что обесцениваешь? Ну вот, что бы у меня в жизни происходило, я обесцениваю. Вроде радуюсь, а потом обесцениваю. Но потому что для тебя вот эта похвала людей, она неиссякаема. Поэтому я и объясняю всегда всем, что эта невротическая концепция, она не имеет точки терапии. Ты должен понять, что у тебя очень сильная потребность в похвале, в любви, во внимании. И тебе, ну, например, и тебе, если бы завтра начали бы 50 человек в день говорить спасибо, ты бы сначала бы очень бы порадовался. Но очень скоро ты бы сказал, ну что такое 50 человек, спасибо. Ну, это, да. же, это же не так много. Вот если бы тысячи человек говорило, стало бы говорить тысячи человек, ты бы через э, неделю сказал, ну что такое тысяча человек, вот 5 тысяч это было бы круто, да? К чему да. я это? К тому, что невротические потребности, невротические конфликты, они не могут, э, они постоянно будут, как бы, э, как бы ты их не закрывал, они постоянно будут работать. Тебе нужно просто понять, а почему для тебя это такая болезненная вещь? И с собой поговорить. Вот что ты сам бы себе сказал по поводу своей потребности, чтобы все тебя любили, чтобы ты был в центре внимания, чтобы ты был такой вот а, яркий? И почему тебе это надо? Я бы сказал, что это вообще как-то неправильно, что так не должно быть. Не знаю почему. А что бы ты сказал про такого парня, как ты, если бы ты встретил его на, его на улице или вообще в компании? Сказал бы нормальный, добрый парень. Твоя доброта это попытка получить любовь. Ну, скорее, да, да. Поэтому, скорее всего, нам с тобой так не хватило в детстве любви. Кого? Ну, не знаю, я, просто, я, я смотрел просто все детство, у меня были друзья, у них были отцы, бабушки, у меня этого не было. У меня только была мать, есть мать, слава богу. И вот только она у меня была, и вот она мне давала любовь до какого-то определенного возраста, но с какого-то момента это все оборвалось. Я не знаю, с какого-то момента произошло. Вот ты теперь понимаешь, что с тобой происходит? Ты пытаешься за счет окружающих людей до да получить того, чего тебе так не хватило. И когда у тебя этого не получается, ты чувствуешь тревогу и фрустрацию, и уходишь в албакондрию. Да. да, очень сильно ухожу. Поэтому тебе либо придется обложиться людьми, которые дают тебе тот объем любви, который тебе нужен, либо очень жестко повзрослеть и сказать, Никит, хватит вообще-то требовать любовь, потому что тебе ее когда-то не хватило. Понимаешь? Второй вариант лучше сделать, второй вариант. Ты должен просто сесть с самим собой, Никит, и по-взрослому по поговорить. Ты должен посадить перед собой этого мальчика, понимаешь, ты должен посадить перед собой этого мальчика, которому не хватило и папы, mm -hmm. и потом не хватило мамы, и тебе очень важно с ним поговорить, чтобы он перестал а, требовать компенсации того, чего тебе так не хватило. Когда тебе кто-то бросает, когда ты кому-то не нравишься, ты должен по-взрослому к этому подойти и сказать, да, тебе не хватило в детстве папы, да, тебе не хватило в детстве внимания, но сейчас у тебе сколько лет? Сколько тебе лет? 22 года. Ты, тебе 22 года, а ты ведешь себя так, как будто тебе семь, понимаешь, Никит? И вот ходишь и обижаешься на людей, дайте мне внимание, дайте мне любовь, дайте мне да, работу, да, да, да. дайте мне этого не хватило, дайте мне... А это правильно. Это не так уж и неправильно, это и есть невротическая твоя история, понимаешь? И когда тебя будут отворачиваться, когда тебя будут кто-то кидать, бросать, ты можешь очень сильно переживать по этому поводу, бояться, что ты умрешь, тебя не полюбят, у тебя не получится быть значимым, и ты не получишь той самой любви. А если бы ты допустил, что кто-то тебя не любит, а если бы ты допустил, что кому-то ты не нравишься, а если бы ты допустил, что, что кто-то может тебя не любить так, как ты хочешь, тебе было бы проще. Поэтому твоя психодинамическая история заключается исключительно в одном: ты так, с одной стороны, хочешь получить значимость и потребность в любви, а с другой стороны, ты этого просто-напросто не получаешь. Ну да. Это классическая такая ну, история, да, и чтобы вот в ней разобраться, тебе придется просто с собой разговаривать по-взрослому из серии так сейчас что мальчика обидела мальчика обидела что у него опять нет внимания я никому не нужен но давай взрослеть, давай об этом говорить да? а, uh -huh. а действительно ли все люди должны быть со мной такими участными? и так меня любить почему меня сейчас это обижает и вот если ты начнешь быть к себе более критичным у тебя все будет получаться но это потребует определенного времени либо, либо какой-то ситуации где ты столкнешься с чем-то, что ты поймешь, что а, вообще сам факт того, что ты живой, и сам факт того, что ты можешь а, видеть этот мир, это уже большое счастье. И тебе не нужно больше пытаться внимания людей. И ты дашь право кому-то тебя не любить, дашь право кому-то быть с тобой не согласным, для кого-то ты будешь стараться, и будешь хотеть получить какую-то любовь, но если человек, если ты для кого-то был полезным, а тебе не дали а, в ответ любви, ты скажешь, ну, такие люди. У тебя сейчас одна ценность – получить любовь и внимание. И вот у тебя, понимаешь, вот это тебе заклинило. А я, хочу, чтобы да. ты, а я хочу, чтобы ты жил с концепцией не получить любовь и внимание, а чтобы ты жил просто в удовольствии для себя и для окружающих тебя людей. А ты сейчас вот просто понимаешь, вот, я хочу любовь и внимание, я хочу любовь и внимание, как его заслужить, а если я умру, я хочу любовь и внимание, как его заслужить. Выйди из этой парадигмы, перестань обижаться, перестань требовать от людей и просто начни что-то делать интересное в жизни и чуть более по-взрослому. Понял? Понял? Понял. Ну, я тебе желаю успехов. Последний вопрос, а почему у тебя ипохондрия своими словами? Потому что у меня идет разбалансировка, как бы, как объяснить, ну... От чего отвлекает тебя ипохондрия? Своими словами. Ипохондрия – это переключение внимания с одной проблемы а, на другую. Да. да, ипохондрия меня, как бы, переключает с реальной жизни то, что какая реальность есть и то, что у меня в голове, как бы… А в чем противоречие реальности и что у тебя в голове? В реальности, как бы, я… В реальности ко мне никто, как вы сказали, не подходит и не говорит, «Вау, Никитос, ты красавчик, ты молодец, спасибо, что там помог». А в голове проис... происходит поиск вот этой вот любви, вот этого момента то, что скажу, Спасибо. И что здесь нужно изменить по-взрослому? По-взрослому нужно разобраться с самим собой, в общем, давать себе какие-то... Где-то идти с самим собой на компромисс. Хорошо, давай с, тобой представим, давай с тобой представим семилетнего мальчика, это ты. В чем он одет? Еще раз. Представь семилетнего парня, это ты. В чем ты одет в семь лет? Он стоит перед тобой. Семилетний Никита. В чем он одет? Футболка, семейная трусы. У тебя есть возможность к нему обратиться. Он стоит обиженный, испуганный. Он, ему не хватает отца, ему не хватает матери и друзей. И он хочет всю жизнь от них любви и внимания. Ему так не хватило. Что бы ты ему сказал сейчас? Что с ним будет, если он будет продолжать требовать этого внимания любовь от окружающих? Я бы сказал, ну, не надо. В дальнейшем тебя приведет это все к плачаному. А как бы ты сказал ему, что надо делать? Как бы ты его успокоил, и что бы ты ему сказал? Я как бы сказал, сказал, я бы сказал ему, парень, например, я люблю тебя за то, что ты такой, какой ты есть, а не за что-то. Угу. А что бы ты еще ему сказал из серии э, «Люди разные» и ты можешь сам... Ну да, мог бы его и мотивировать сказать, что не слушай, старайся как-то... Ну, в общем, прислушивайся, но старайся делать как-то вещи сам. А что бы ты ему сказал? Да, может, что -то может, то, что нервничаю, не могу сформулировать, но Вот я целом... тебе хочу дать задание. Попробуй представить этого мальчика, которому не хватило отца, которому не хватило друзей и мамы. Попробуй с ним поговорить. А, попробуй ему объяснить, что вот эта его нехватка – это нормально, да? Вот это его потребность – это нормально. И, скорее всего, она всю жизнь с ним останется. Но нельзя эти потребности позволять брать вверх, понимаешь? А что касается твоей эпохондрии, это всего лишь метафора. Все твои страхи – а вдруг это, а вдруг это, а вдруг это? Это метафора, которая символизирует общее твое напряжение. И если ты сегодня с собой договоришься с точки зрения того, что ты работаешь охранником, что у тебя такая-то жизнь, и что это на самом деле не какая-то проблема, и что на самом деле у тебя может быть столько друзей, сколько ты хочешь, и ты начнешь действовать по-другому, тебе будет проще. Ну да, при, просто принять такой жизнь, какая она есть, и, и есть... делать, и, и делать какие-то действия, чтобы ты был удовлетворен тем, и социальным каким-то моментом, и полезностью, и любовью людей. Последнее. А что ты боишься больше всего, когда ты общаешься с девушками и с людьми? Больше всего? Да. Ну вот опять же, что-то может пойти не по плану. Например. Представь себе, что все ну, люди ну, ну, может, они подумают, что я какой-то не такой. И они отвернутся от тебя. Ну да. Следовательно, скорее всего, ты еще умудряешься подстраиваться под людей, чтобы они от тебя не отвернулись. Ну зачастую, да, я делаю так. Никит, тебе надо учиться быть одному. Да, я совершенно не умею быть один. Вот именно, тебе надо уметь рассчитывать на себя. Ты сейчас очень... Тебе вот как в детстве не хватило, понимаешь, папы, мамы, друзей. И ты вот очень тревожный по этому поводу. Тебе надо уметь находиться наедине с собой. Тебе нужно уметь понимать, что вот эта беготня за табором, который вокруг тебя хороводы должен водить, это игра все время в поддавки, понимаешь? Ты будешь вынужден все время притворяться, чтобы с тобой дружили говорит какие-то вещи, которые тебе не нравятся, чтобы с тобой дружили. Но да, ты... я не могу стать настоящим. Ты не братан, маски. братан, ты можешь стать настоящим. Ты боишься стать настоящим. Ты, да. себе, ты себе вбил в голову. Что... Да, слушай меня. Ты себе вбил в голову то, что если я буду настоящий, от меня отвернуться, я буду опять один как в детстве. Да. А это неправда. Это твоя детская иллюзия. Еще раз. Ты себе вбил в голову, что если ты будешь настоящим, то ты останешься один. И чтобы не оставаться одному, ты пытаешься под всех подстраиваться. В этом и есть твоя проблема. Начни с сегодняшнего дня быть настоящим. И если кто-то от тебя отвернется, это нормально. С тобой пускай будут дружить 10 человек но они будут тебя знать такого, какой ты есть настоящий, чем с тобой будет дружить 100 человек, перед которыми ты будешь как обезьяна, понимаешь? Да, согласен. У тебя главный страх – это что от тебя отвернуться, а поведенческий компонент у тебя – это попытаться подстроиться под них. Начни быть таким, какой ты есть, без подстройки. И ты увидишь, что тебя могут любить и принимать такого, какой ты есть. А если даже ты кому-то не понравишься, как и я, ну это нормально. Ты не должен бояться, что кто-то от тебя уйдет. Это детская твоя история, что я останусь один, я так боюсь быть один, и чтобы мне не быть одному, мне нужно тут дать обезьяничать. Скажи себе да, если от меня кто-то отвернется, это нормально. Я такой, какой я есть, и на земле найдется куча людей, которые полюбят меня настоящим. Это нормально, и ты должен так действовать с сегодняшнего дня. Понял я меня? такой жизни хочу, да. Чтобы быть настоящим, не скрываться под какими-то масками, не угождать кому-то а говорить так, как я хочу. Делай то, что я хочу. Жить вот. так, как я хочу. Вот тебе за полчаса так. все, что тебе нужно знать про твой невроз. Спасибо вам большое, Алексей. Это просто бесценно. Я думаю, сегодняшний эфир изменит мою жизнь. Ну, я на это надеюсь. Главное, что ты меня услышал. И, может быть, не сразу, но ты шаг за шагом начнешь потихонечку открываться людям и не бояться, что они, возможно, отвернутся от тебя. Отвернется один человек, на его место придет другой. Пускай лучше вокруг тебя будет несколько настоящих друзей и принимающих людей, чем ты будешь все время сидеть и придумывать из себя некого правильного парня. Понял меня? Понял. Успех. Спасибо. Просто. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Успехов. Пока-пока. Пока-пока. Ну что же, мы сейчас увидели кейс, отдельное спасибо Никите. Вот вам классический фрагмент, 30 минут потребовалось для того, чтобы консолидировать определенную информацию. Человек жалуется на ипохондрию и тревожное состояние, это типичная жалоба, да, но мы видим, что за этим стоит целый патогенетический процесс, стоит определенное детство, в котором у человека сформировались определенные детские уязвимости и а, потребности. Мы увидели, что это страх остаться одному, потому что были какие-то конкретные обстоятельства. Затем у человека сформировалась поведенческая модель, как он этот страх, как он эту потребность будет решать. Это поведенческая модель подстраиваться, а, делать что-то значимое, хорошее, правильное. А, быть с кем-то, таким образом он и, и старался. В какой-то момент времени его поведенческая модель перестала быть эффективной. А люди, он устал подстраиваться, он, она перестала работать, эта модель. И он испытал вот эту тревогу, которая символично ушла в эпохондрик. Единственное, что нужно Никите, это разрешить себе быть настоящим, как бы это ни звучало попсово, с людьми, и не бояться, что если он кому-то не понравится, то от него, например, кто-то отвернется. Потому что главная его проблема в том, что он постоянно возвращается к этому ребенку, который боится остаться один. И по факту живет не той жизнью, которую хочет. И вот это его желание. Помните, он сказал, я хочу сделать что-то значимое, я хочу быть каким-то ярким. Поняли, для чего это? Он пытается быть значимым и ярким, чтобы вокруг него были люди, которыми, которых, в которых он так нуждается. Вот в чем проблема. И он так боится остаться без этих людей с помощью вот этого поведения. А у него не получается быть значимым, у него не получается быть таким вот ярким и популярным. И он убежден, что вот, -вот от него все отвернутся, и он останется один. Вот в этом и есть его невроз. И, в принципе, на самом деле это несложная история. А он, я думаю, что он все это услышал, и думаю, что он... Так или иначе, уже даже за эти 30 минут сможет что-то для тебя, для себя что-то разобрать. Спасибо большое за э, твой кейс, Никита. Вот, понимаете, а можно вот такого пациента, понимаете, можно ему рыжить из серии «ты не умрешь», сколько у тебя было э, раз с сердцем, а сколько раз ты терял сознание, ну, посмотри, ипохондрия – это повышенная тревожность, надо снимать общая тревожность. Давай пойдем подышим, давай подышим по квадрату, а, давай, значит, с тобой поговорим о том, какие у тебя там страхи. А, окей, хорошо. Как бы концептуализировали бы этот случай когнитивно клинические терапевты? Они бы попросили Никиту выписывать обстоятельства, в которых он испытывает тревогу. Первый месяц он бы рассказывал бы когнитивному терапевту о том, что он испытывает тревогу за здоровье. Его бы месяца так полтора, наверное, гоняли бы по таблице СМР из серии, что он не умрет, что это нерационально, что это нелогично. На следующие полтора месяца они бы перешли к каким-то социальным историям, где, скорее всего, они бы увидели убеждение, что э, я перфекционист, я э, хочу чтобы люди меня любили и так далее. В итоге, если бы они пришли к определенным э, моментам с точки зрения того, о чем мы сейчас говорили, это бы случилось месяцев через 4-6. И то не факт. Да? А даже если бы они пришли к определенным убеждениям, то вряд ли они бы поняли, с чем это связано. И как это э, по факту решать. А я вам сейчас за 30 минут показал, что этому парню надо делать и почему у него такая хрень происходит то есть в принципе это не сложно главное уметь слышать своих клиентов и уметь понимать что такое психодинамический процесс а не рассказывать в инстаграме и в ютубе что это все неправильно и я еще раз приглашаю всех людей из ютуба из инстаграма которые не умеют и не понимают невротические расстройства выйти со мной в прямой эфир и разобрать кейсы клиентов. Я хочу посмотреть, а, как вы это делаете. Не рассказывайте про ВСД и неврозы, а как вы невротические кейсы разбираете. И мы здесь все увидим. И это касается людей из ассоциации, это касается а, ютуберов, это касается блогеров, это касается психологов, вот те, кто люди, кто у нас там медитация лечит неврозы, я вас тоже приглашаю. Вот такой вот кейсик. разберите ко мне, пожалуйста, медитаторы которые любят помедитировать, значит, да, ну, вот, и так далее, и тому подобное. И вот тогда, по факту, уже будем с вами разговаривать о том, что там у кого работает, а что там у кого не работает, и что надо, и что не нужно. Вот. Спасибо вам большое за эфир. Ребят, два часа говорю, немножко это устал. Хочется попить горячего чайка, а то у меня уст остыл чай. Спасибо вам большое. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Я обещаю, что кейсов будет больше. И в 2021 году я, скорее всего, сделаю разборы кейсов регулярными. Да? Вот. Соответственно, будет кейсов больше. Ваш Алексей Красиков, школа эмоционального интеллекта. До встречи и берегите себя. Кейсов и разборов будет больше. Спасибо. До свидания.